привет тебе мой дорогой друг и сегодня я покажу как из бросового материала можно сделать очень полезные вещи материал это у нас вот такие вот бутылки из-под молока вы можете использовать любой в принципе пластик что же нам потребуется потребуется пластик кусачки и вот такой вот в данном моем случае болт м5 также нам понадобится любой повторю любая головка э, по вашему размеру по вашему то что именно вам требуется мне же удобно Держать ее в руках И вот именно головка на 24 Снизу я ее просто накинул вороток И все Это сделано лишь только для этого Ну и плюс удобнее она стоит Мы сейчас нарежем пластика немного вот таким вот образом И в дальнейшем просто нагреем ее горелкой Нам нужно расплавить данный пластик Приступаем предварительно Попробуем Я понимаю что пластика в принципе не хватает он уже утрамбовался Я, кстати вот вытащил вот, вот штуку трамбовщик я нарезал еще немного и продолжим нагревать головку дело на самом деле это 50 минут это так кажется что что-то приходится резать ну вы сами знаете что пластик накромсать это две минуты ножницами вот в таком этом кипящем виде выглядит Я разогрел саму головку и сейчас мы вставляем непосредственно наш болт М5. То, что мне нужно было. Вставляем по центру. Ну и оставляем сохнуть в таком положении. Ну У нас наконец-то остыла наша заготовка. Я начал ее потихоньку вынимать. Честно скажу, что она все-таки прикипела, пластмасса протекла вниз, ну довольно сложно было это сделать. Но сейчас мы все-таки доделаем до конца, и вот так это все у нас выглядит и теперь нам нужно ее выколотить обратно аккуратно и с помощью выколотки потихонечку попробуем выбить. Она уже поддается. И вот что у нас получается. Да, есть обзелы, некрасиво все. Типа засрали головку, но на самом деле нифига. Все окей с ней. Это по большей степени краситель повылазил. Вот все вот эти косяки мы сейчас срежем с помощью ножа. И, кстати, пластик очень крепкий стал. Будьте аккуратны при обрезание опять же повторю на все эту вот, все эти манипуляции я трачу на ну, минут 15 всего времени 5-10 минут нарезали пластик расплавили утрамбовали оставили остывать я же вообще поступил проще я просто окунул в воду эту головку она остыла за буквально пару минут У меня она залилась криво, но я думаю на работу, именно техническую сторону, никак это не повлияет. Итак, что же я имею в виду? У нас получился вот такая вот гайка барашек да, с болтом М5. Что и для чего мне это нужно? В первую очередь. Назначение самое простое. Есть у меня вот такой вот станочек, распиловочный белмаш. И у него есть вот такие вот родные гайки барашки тоже на М5. И часто, часто, они, во-первых, несколько штук у меня сломалось. А во-вторых, допустим, снизу здесь, если я убираю линейку и меняю станок многофункциональный, добавлю, что меняю, допустим, с распиловки на строгание, многие вещи, допустим, здесь не используются и будут болтаться многие гаечки. И вот, допустим, вот здесь у меня уже одна каким-то образом пропала. Когда я в большом количестве материала, зачастую у меня здесь чуть ли не по колено просто э, стружки, опилок, так как нет аспирации, то зачастую такие мелкие детали теряются. И вот оно вам решение. Естественно, нужно подпилить по длине выровнять этими гаечками родными и все у нас будет замечательно но еще раз повторяюсь что данные гаечки продаются вы можете мне сказать что легче купить ну никак не легче поверьте проще вот это вот сделать болтики есть у меня в большом объеме накоплены в запасах и в схронах и залить вот такую вот ерунду, это 15-20 минут времени. Можно залить несколько штук. Но есть другое решение. Для людей более правильных, которым, нравится, которым нравятся красивые вещи, а не технологичные. Я же в первую очередь сделал это исключительно с точки зрения технологичности. Так быстрее и так будет работать. Можно же взять напечатать на 3D принтере вот такой вот. В данном случае это побольше барашек. Я просто нашел модель и не стал экспериментировать с размерами, я сразу готовую вот такую вот напечатал. Это под болт М10, под вот такой вот болт. И выглядит это вот все вот таким вот образом. Соответственно, запрессовывается вот сюда. Можно еще клику плеснуть сюда, но я думаю уже не стоит. И вот у вас уже готовая гайка бараша. Кстати, если кому интересно, я оставлю ссылочку в описании на данную модель. И это уже другой клинкорд, это уже выглядит красиво. И пластик, кстати, этот PG он очень-очень крепкий это не пыла и он не сломается. Так что вот такая вот ерунда. Что же вы вы? Вот это вот. А, наверное, около полутора часов печати. Или вот это. Хоть и выглядит неказисто, но 20 минут времени. На самом деле это я тоже поспешил и вот залил кривовато. Можно было ровнее залить. Но тем не менее, просто из мусора. Главное, кстати, это делать в проветриваемом помещении, так как очень воняет. Ну, еще раз повторюсь, из какого-то мусора, остатков непонятного пластика, можно сделать вот такие вот небольшие барашки. Напишите в комментариях, что можно сделать таким способом еще. Ну, естественно, печатать это. У кого есть принтер, любой дурак сможет, как вы сейчас можете, также заметить в комментариях. А также вы можете заметить в комментариях, что принтер есть далеко не у всех. Безусловно. Но это один вид решения данной проблемы, это же другой вид решения данной проблемы.